Здорово. Ну... Как ты. Ну а мы продолжаем с тобой наш путь бомжа на новом девятом сервере Барвиха Успенской. И как ты уже наверняка понял по превью, сегодня мы с тобой будем работать дальнобойщиком. Я хочу тебе сказать, что у нас сегодня будет довольно непростой ролик. Будет очень много разных подсчетов и различных цифр. Так что если тебе интересно, сколько можно зарабатывать на дальнобое, на различных уровнях, на различных автомобилях, на различных маршрутах и при разных условиях, то хватай тогда быстро ручку и блокнот и готовься записывать. Приятного просмотра!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 на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу количество комментариев не ограничено удачи ну а начнем мы с тобой с того что для того чтобы нам устроиться на работу дальнобойщика нам с тобой необходим как минимум четвертый уровень и устраиваемся мы на эту работу официально как и всегда в администрации области как ты успел заметить на четвертом уровне нам также будет доступна еще одна работа развозчик продукта я тебе хочу сказать что данная работа довольно неоднозначна заработок на ней нестабилен Честно говоря, рассматривать данную работу я не вижу никакого смысла, но если тебе будет интересно, обязательно напиши мне в комментариях об этом, мы с тобой обязательно проведем тесты и на данной работе. В общем, как только ты устроился на дальнобойщика, через команду Slash GPS ты ищешь стоянку этих дальнобойщиков и отправляешься туда. И там нам с тобой так же, как и на работе автобусников, будут доступны в аренду автомобили. Пока у тебя первый уровень дальнобоя, тебе будет доступен только один автомобиль, газон, или как его называют в простонародье, газель. Арендуем данное автомобиль Вводим команду «slash tpl» и выбираем с тобой самый прибыльный на сегодняшний день товар на барвихе, а именно топливо. Отправляемся на загрузку этого топлива. Взяв метку, нам с тобой оденут вот такой вот огромный бензиновый бак. После чего мы с тобой подъезжаем на метку загрузки и жмем на гудок. Сразу же у нас начинается загрузка и на данную загрузку у нас с тобой будет уходить ровно 4 минуты. После чего мы с тобой снова вводим команду «slash tpl» и ищем с тобой точку разгрузки. Нам даст доступно два маршрута. Первый маршрут – это точка, которая находится на заправке около БУ-рынка. Второй же маршрут – это заправка около деревни Девяткина в Мурино. И тут я предлагаю тебе немного поностальгировать и вернуться в зимнюю барвиху, ведь именно тогда я начал снимать данный ролик. Я заметил то, что многие ютуберы, да и многие игроки довольно часто советуют именно второй маршрут, ведь за него платят на порядок больше денег, чем за первый. Естественно, я протестировал данный маршрут. 8 минут у нас будет уходить на этот маршрут плюс 4 минуты на нашу с тобой загрузку и того же 12 минут за который мы будем получать с тобой 12 тысяч рублей плюс 20 процентов если данная газелька будет у тебя в собственности то есть если ты ее себе купил в автосалоне грузовиков ну а покупки своих личных автомобилей для данной работы дальнобойщика мы с тобой поговорим позже получается что за 12 минут мы с тобой зарабатываем 12 тысяч рублей уже на первом уровне дальнобоя но чтобы приступить снова к данному маршруту нам с тобой нужно еще вернуться обратно и на это нам снова понадобится еще 8 минут и того получается что полностью данный маршрут можно выполнить ровно за 20 минут с дорогой туда и обратно плюс загрузка топлива получается что за час мы с тобой сможем выполнить примерно три таких маршрута а соответственно заработать за час 36 тысяч рублей опять же плюс 20 процентов если данная газель твоя У меня к сожалению не имеется на данном сервере камаза или 3 фуры но я тебе Хочу сказать, что я уже тестировал все это дело еще на 0.8 сервере, так что у меня в принципе остались все данные по всем уровням и автомобилям, чтобы вкачать второй уровень дальнобойщика, нам с тобой придется сделать на газели примерно 25 таких рейсов, после чего нам с тобой станет доступен в аренду КАМАЗ. У КАМАЗа уже вместительность будет гораздо больше, а именно 9000 но и на загрузку того же топлива будет уходить уже немного побольше времени, а именно 6 минут. Примерно также 8 минут уходит на КАМАЗе на данный маршрут, и того получается. 14 минут на выполнение данного маршрута но за это мы будем уже получать с тобой 18 тысяч рублей плюс 20 процентов конечно же если этот камаз у тебя в собственности из-за небольшого увеличения по времени на загрузку конечно же чуть больше часа теперь будет уходить на выполнение трех таких маршрутов и за три таких маршрута мы с тобой будем получать уже 54 тысячи рублей на арендованном камазе примерно еще 50 таких рейсов нам необходимо будет выполнить чтобы вкачать третий уровень дальнобойщика, после чего нам станет доступен последний автомобиль, а именно фура компании Renault. Почему-то так же, как и на Камазе, примерно 6 минут будет уходить на загрузку данного топлива. Хотя у фуры еще больше вместительность, а именно 12 тысяч. Также примерно 8 минут будет уходить на данной фуре на этот маршрут и за это мы будем получать уже с тобой 24 тысячи рублей. Опять же, плюс 20% от этой суммы, если эта фура будет у тебя в собственности. Тогда ты будешь получать уже порядка 29 тысяч рублей за каждый маршрут но сейчас не об этом также чуть больше чем за 1 час ты будешь зарабатывать порядка 72 тысяч рублей на арендованной фуре на последнем третьем уровне дальнобойщика что уже в принципе довольно неплохо но честно тебе скажу при диком фарме чтобы вкачать третий уровень у тебя уйдет как минимум одна неделя а при спокойной игре хотя бы примерно по часу в день фарма на дальнобойщики у тебя уйдет порядка трех недель так что думай сам готов ли ты к этому мне кажется за три недели можно вкачать уже какой-нибудь там 8 или 10 уровень и устроиться на работу которая будет гораздо прибыльнее это что касается второго маршрута но я тебе хочу сказать я также протестировал и первый маршрут честно говоря я ни разу не видел чтобы на нем платили больше чем 1428 рублей за одну тысячу товаров не знаю может когда данная заправка полностью обнуляется ценник там гораздо выше если ты уже сталкивался с этим и видел там максимальную цену обязательно отпиши мне комментария. Я, честно говоря, просто-напросто не заметил. И даже при такой цене, к моему удивлению, данный маршрут оказался реально выгоднее. Объясню почему. Также у нас уходит с тобой 4 минуты на загрузку товара. Но на данный маршрут у нас уходит с тобой уже не 8 минут, а 4 минуты. Да, я немного нарушал, немного срезал, но при этом реально за 4 минуты ты спокойно добираешься до заправки у И за продажу 6000 топлива ты получаешь там 8600 рублей. Плюс дорога обратно еще четыре минуты то есть полноценно на данный маршрут у нас с тобой уходит 12 минут туда и обратно с учетом загрузки а соответственно за час мы с тобой сможем выполнять целых 5 таких маршрутов а не три как это было на втором и получается что за час на той же газельке, на том же первом уровне ты будешь зарабатывать уже не 36 тысяч рублей а целых 43 тысячи рублей и опять же плюс 20 процентов если это газель твоя 20 процентов от 43 тысяч рублей на порядок больше чем 20 процентов от 30 36 тысяч рублей. Вот и получается, что в совокупности всех этих цифр первый маршрут реально на порядок выгоднее, чем второй. Да и плюс дорога мне показалась как-то проще. Проехать по одному мосту, заехать на второй мост и доехать по прямой уже до этой заправки около БУ. Но тут уже вкусовщина, дело каждого. Также, соответственно, и на Камазе, и на последней третьей фуре наши с тобой доходы будут благодаря данному маршруту гораздо выше. Я тебе это просто объяснил на примере именно Газель. Ну а теперь мы с тобой поговорим о покупке собственных автомобилей для данной работы. Сейчас ты видишь на своем экране цены на все эти автомобили. Та же газелька, которая доступна нам уже на первом уровне по аренду, стоит больше 2 миллионов рублей. Тут я хочу задать тебе вопрос. Купив данную газель, получая плюс 20% от этих мизерных сумм, как долго ты будешь отбивать деньги за покупку данного автомобиля? Да, ты скажешь, блин, я сейчас поработаю в дальнейшем продам этот автомобиль. Но за сколько ты его продашь? Вопрос. За полцены, чуть больше, чем за полцены. Вряд ли кто-то у тебя купит его за те же 2 миллиона. Так что я, честно говоря, не вижу смысла покупки вообще своих собственных автомобилей именно в автосалоне. Наверняка было бы неплохо прикупить такой автомобиль на БУ по хорошей низкой цене, поработать на нем, подзаработать неплохо и потом постараться продать как минимум либо по той же цене, либо еще дороже кому-нибудь впарить. И вот тогда ты реально сможешь на этом неплохо заработать. Но опять же, не забывая, работая на этих фурах, на них растет проба, соответственно падает цена на набу плюс ко всему свои фуры необходимо заправлять бензином за тебя их никто не заправит а арендованный автомобиль он всегда уже тебе выдается заправленный и когда ты видишь что у тебя заканчивается бензин ты можешь снова заехать на стоянку и просто-напросто поменять потому что аренда автомобиля у нас с тобой стоит сплошные копейки я уже молчу про последнюю фуру которая вообще стоит 11 с половиной миллионов рублей я не знаю каким нужно быть заядлым дальнобойщиком чтобы покупать данную фуру за с половиной ляма в автосалоне это ж сколько придется работать на дальнобойщики чтобы отбить эти деньги чтобы выйти в плюс и начать зарабатывать да и вообще мне очень интересно где у нас на четвертом уровне дальнобойщики должны найти 11 с половиной лямов тут честно говоря немного даже смешно лично как по мне гораздо проще и гораздо быстрее вкачать тот же 8 9 уровень и пойти уже на более прибыльные работы на такие как вор детали на такие как инкассаторы ну или вообще например у нас на девятом сервере барвиха успенская на четвертом уровне уже можно вступить в такую фракцию как мчс в общем это лично мои мысли по данной работе я данную работу отработал лишь для выполнения квеста четвертого уровня больше на ней задерживаться я не собираюсь ну а на этом у меня для тебя пока что все ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео нравится такой подход то обязательно ставь лайк подписывайся